Всем здорово, чуваки, как ваше настроение С вами, естественно, как всегда Димасик В общем, ребята, прямое включение, моментально Недавно играл на казино Оракул Ребята, ну, в общем, для сравнения Просто подберем вот эту вот обычную, ребята Казиношку, всеми Известно, в принципе, наверное Народную казиношку, да, вот эту прекрасную Ребята, и Сравним вообще два этих казино И вообще поймем Поймем, стоит ли играть На Оракле этом же, да, то есть на казино Оракул, если знаете, либо же лучше все-таки пытаться заработать тут. Короче, будем сегодня решать этот вопрос и, конечно же, надеяться на то, что... Все же, все же, ребята, наша любимая народная казиноха будет получше. Так, смотрим, короче, и надеемся, естественно, на большие выигрыши, как и всегда. Без этого совсем никак. На балансе у нас сегодня 10 тысяч рублей. Кстати, забыл это вот подметить. Такой у нас депозитик. Сегодня попробуем с этого депозитика поднять, наверное, 150 кусков. С вас, конечно же, лайк под видео, подписка на канал. И будем приступать. А, так, если тоже, кстати, хотите сравнить а, Сами для себя, ссылочка внизу в описании Можете прямо сейчас туда зайти и потыкать Тоже а, по слотам Так, ну между прочим, профит у нас уже Небольшой есть, бонусная игра 450 рублей Именно сегодня с такой ставочки Мы начинаем нашу раскруточку И надеемся, конечно же, на все самое лучшее Так, давайте, самый первый, самый первый Открываем а Самую первую тележку, самый первый рычаг тянем И получаем, ребята, слизь на голову а, Тут у нас x 1 кстати x 1 тоже приятнее, приятнее будет а, Слизь на голову и все а, Так, ну ладно 450 рублей хоть, слава богу, не просрали Уже, в принципе, хорошо И я думаю, по выигрышам Все-таки, ребята, наша казиноха Разорвет, особенно гном Кстати, интересный факт, интересный факт. Э, ну, знаете, прекрасную, прекрасную э, Провидицу Вангу, если знаете. Вот она предсказала Она предсказала, ребята, большие выигрыши на гноме Поэтому сегодня я сюда лично и зашел Так, конечно, это все рофу, Не принимайте его всерьез, но все же Так, смотрим, что будет выпадать там. Бонуски нету, но я надеюсь Будет хоть какой-то солидный выигрыш как вот сейчас недавно 5000 рублей выпало Уже, в принципе, неплохо Ребят, 150 кусков, я думаю, в принципе Ощутимая сумма такая Да и, в принципе, легко ее поднять Я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь Да, и реально Жду солидных выигрышей Так, смотрим а, тут у нас ничего, к сожалению, не имеется Но я надеюсь, что а, будет, конечно же, у нас имеется хороший выигрыш Ну, давай смотреть Есть, ребята, 5 300 еще 20 уже имеется Можем по 900 рублей, ребята, уже ставить Точнее, по 700 С деноминацией, ребята, x2 Вы спросите, а нахрена ты так делаешь, если а, можно просто кассар 400 выставить и все одно и то же Ребята, с деноминацией x2 700 рублей крутится намного лучше И тут выпадает реально намного больше что у нас тут? Выигрыш, ребята Выигрыши есть э, И реально очень-очень быстро поднимаемся И по сути Депозита-то особо большого не было То есть 10 тысяч рублей э, Средних, принципе, депозитики Поднимаем и реально очень солидную сумму Сейчас достойную такую, да? Так, смотрим, а нету у нас тут, к сожалению Ничего в бонуске Давайте это корыто откроем, эту тележку И получим, ребята, с вами мы x 1 э, Тут у нас, скорее всего, x 2 да. X3. Хорошо. х 4 в итоге получаем и уходим, ребята, с этой прекрасной бонусной игры. Но я не знаю. Пока мисс лично, мне все очень нравится и, конечно же, пока мне очень-очень приятно идет игра. надеюсь, что так и будет продолжаться. И мне кажется, реально казино Оракул по а, выигрышам менее, менее достойный, так как тут выпадают как видите, лучше, лучше выигрыши и, конечно же, хочется еще больше. Так. Есть выигрыш, ребята, солидный 4000, деноминация X2, это можно теперь делать MaxBet. По 3600, ребята, долгим в автоматик, и я надеюсь, что уже вот вскоре поднимем нашу заветную, ребята, с вами сумму. Потому что пока мист реально автоматик выдает максимально все, что может, и я надеюсь, что так и будет продолжаться. А тут, ребята, у нас джекпот, словили, словили, словили, отлично. Ребята, отлично. Просто 68 тысяч рублей сюда-сюда, 109 тысяч имеем на балансе, и, как видите, казино в До свидания, реально. Все прекрасно, гномик вытаскивает нас просто из критического положения И, в принципе, все у нас хорошо Так, по 600, ну тут, конечно, уже немножко начинает халтурить ну, Но, в принципе, есть выигрыш И самое главное, что выпадает Самое главное, что выпадает И вот он, джекпот. еще, ребята, 100 кусков. И все, мы заканчиваем, конечно же 26 тысяч умножаем на 5 Забираем, ребята, солидный выигрыш 234 тысячи рублей с вас, конечно же, лайк под видео, подписка на канал, переходите вниз по ссылке в описании, используйте мои тактики, схемы и, конечно же, свою удачу. ребят кстати, если что, переходите еще там по ссылочке в телеграм-канал, будьте самыми первыми, кто видит самые свежие видеоролики, и, конечно же, самые первые узнаете самые интересные тактики. В общем, всем всего хорошего и таких же, ребята, сочных выигрышей. Пока-пока.